Вот баллон, служивший свой срок Находилась в Таймаль. автоэмаль Содержимое закончилось Поэтому сейчас я хочу продлить ему жизнь Просверлю отверстие В днище впаяю воздушный вентиль От бескамерной резины Сделаем самодельную жидкость подобие ВД-40. Закачаю воздух и посмотрим, что получится. Для начала избавимся от резиновой части воздушного вентиля. Сейчас срежу ножом, зачищу, чтобы можно было его впаять в дно баллона. Пайки нам понадобится припой кислота ортофосфорная такая пайка получилась. сейчас посмотрим будет держать или нет но ну, сейчас буду готовить жидкость она будет состоять из бензина галоша white spirit и обычное моторное масло все будет делаться по 10 миллилитров 4 части white spirit 3 части бензина и одна часть масла и так 10 грамм масла 40 миллиграмм white spirit Все делается примерно. Дозу можно увеличить до нужных объемов. И 30 миллилитров бензина галоша. Все на глазок, ну, что-то маловато будет, добавлю еще спирита хуже не будет. Фиксируем воздушный выход Ну все, готово, осталось накачать воздух Конечно же сосок можно было утопить и поглубже Ну что, будем накачивать воздух и проверим, как будет работать баллончик. Больше боюсь качать. Сейчас проверим, как дует. Если недостаточно, еще воздуха загоним. Ну, в общем-то, весьма и весьма неплохо. Ну, в общем, струя-то отличная. Брызгает очень и очень даже неплохо. Сейчас засовы смажем. Ну, в общем, по итогу что сказать. Вещь получилась зачетная. А, ну, я просто не знаю... До скольки атмосфер это дело все накачивать? Может быть, если воздуха поменьше, струя будет более такой верного типа, а не как из шланга бить. Ну, а может быть, это зависит от самого распылителя. В общем, все работает. Цена жидкости с учетом того, что White Spirit и вот этот бензин и миллиграмм масла оно всегда найдется под рукой в гараже и у этих ингредиентов цена копеечная можно делать множество бесконечных заправок ну, пользоваться пожалуйста жидкий ключ всем пока